Здравствуйте, меня зовут Алексей Малюгин, я из города Екатеринбурга. Недвижимостью занимаюсь с 2002 года. Хочу с вами поделиться по поводу курса «Риэлтор профессии и бизнес» Дарьи Антона. Вы знаете, что касается методов, которые, конечно, были раньше и сейчас. Раньше совершенно все работало по-другому, то есть раньше мы спокойно брали клиентов из офиса, Приходили на консультации. У нас бывало такое, что даже стояли в очереди. И, естественно, продажи шли намного лучше. Последнее время, конечно, ситуация изменилась. То что, да, то, что работало раньше, не работает сейчас. Вот, ну, я случайно, в принципе, узнал об этом курсе. Еще прошлым летом. Вы знаете, долго думал, конечно, присматривался. Потом все-таки решил для себя, что нужно будет именно пройти, это все изучить, вникнуть в эти во все методы. Вот, Значит, после того, как в ноябре 2019 года я закончил этот курс В принципе, узнал для себя достаточно много нового Очень интересные моменты были, очень интересные вещи И Дарья Антон рассказывают И, в общем-то, хотя у меня уже опыт достаточно большой в недвижимости Но я вам скажу, что очень узнал для себя много нового Вот, После создания своего сайта, я скажу откровенно Заявки пошли Буквально, наверное, на следующий день. Но э, заявки тоже, знаете, сначала было такое, что, допустим, не все целевые. То есть э, из них, наверное, тоже некоторое количество пришлось, скажем так, отсеивать. Вот. Но в общем и целом, я скажу, что качество клиентов, по большому счету, конечно, намного улучшилось. И я вам скажу еще одно. Самое главное, что эта система работает. Это самое главное. Вот. И э, дает возможность зарабатывать. И зарабатывать стабильно. Это очень хорошо. Вот. Ну, что хочу сказать. Я всем бы рекомендовал прийти на курс да, еще хочу очень поблагодарить Дарью с Антоном. Спасибо вам огромное за курс. Вы большие молодцы. И в том числе всю службу поддержки. И Анну, и всех девочек и ребят. Вы молодцы. Всегда оперативно очень на все реагировали. Какие-то, если вопросы оперативно, всегда решались. Вы молодцы. Большое вам спасибо. Вот, всем бы рекомендовал курс риэлтор профессии бизнес. Всего хорошего. Удачи.